Сегодня у нас уролик ролике Присыпка сосны Веймутова Здравствуйте уважаемые друзья Сегодня будем присыпывать сосну Вимутова. Итак начнем Вот ее побег Вот это уже Ствол и образовываются Иголочки Вот до этого вре... расстояния Тут будет ствола, иголок будет мало. А вот здесь уже их будет много. Поэтому я хочу, чтобы ствол у меня был повыше. Я прищипываю одну треть. Можно присыпать все сразу. Вот здесь вот обрезать и все. Там все равно пойдут почки, она будет здесь. Но я хочу, чтобы она была повыше. Поэтому... вот такой процесс довольно легкий ну, повозиться надо конечно Но, в принципе я думаю в принципе я думаю процесс понятен прищипываем Полностью, полностью по всему, по всей окружности сосны. Каждую большая нам нужна сосна пыш пышная и небольшая. Ну я как уже говорил, в районе двух метров хочу их держать. Вот видите, уже побег очень большой. Но он еще больше будет. Опять же, как и говорил, как и у сосны крымской, сосна вообще дает хорошие длинные побеги. Может быть. Вот я присыпал вот в прошлом году вот этот побег. Вот он вот сколько дал. Я присыпал его где-то вот так видите иголок довольно таки мало здесь я присипываю меньше потому что здесь будет иголок намного больше но он тоже даст примерно сантиметров 25 то есть 25 где-то вот такая будет сосна ну, более пышная продолжаем процесс в принципе я думаю я думаю всем понятно как это делать это я делаю рукой. Можете делать это все секатором, но рукой мне удобнее. Во-первых, иголочки не задеваются и так по кругу. Вот здесь. Очень легко обрывается, то есть проблем никаких нет. Сосна формируется очень хорошо. Сейчас пройдемся еще к сосне крымской. ну на этом все уважаемые друзья с вами был евгений филимонов и питомник хвойный дворик подписывайтесь на канал всего доброго удачи